Бывает так, что жизнь человека на земле обрывается за секунду. Можно ли в это поверить, когда его дела продолжаются? Он живет в каждом, кому помог, в своих детях и жене. 19 ноября 2021 года отошел к Господу протеерей Иоанн Стеблянко, настоятель храма Сретения Господня в селе Ивановка симферопольского района. Здесь все его руками. Придешь, сидит на, на куполе, завязан платком, голова завязана. Ваня подает, сын подает раствор наверх, он все что-то подмазывает, строит. Теперь односельчанам больше не нужно ездить по 15 километров, чтобы причаститься святых христовых дров и пообщаться со священником. Для строительства храма батюшка отказывал себе во всем. Матушка Виктория всегда была рядом и поддерживала. Каждая проповедь батюшки помогала людям, потому что была пронизана собственным опытом. Его доступные примеры евангельской жизни можно было сразу применять. Общаясь с отцом Иоанном, невозможно было представить, что он не получил образование от родителей и простигал науки самостоятельно. Он мог поддержать разговор на разные темы, вспомнить необычные факты, привести пример из истории. Он был духовным отцом для многих, настоящим другом и опорой. Послужить на его похоронах собралось 27 священникам и два протодиакона. Чин погребения возглавил пресвященнейший Нестор, епископ Ялтинский, векарь Симферопольской и Крымской епархии. Попрощаться с отцом Иоанном некоторые люди проехали по 700 километров. Батюшка ушел. И посреди зимы его могила полна цветов. Каждый подходит к нему, чтобы получить благословение. Вот нет такого ощущения, что его нет. Вот постоянно... Какие-то мысли к нему обращаемся мыслями к нему какого-то благословения в душе просим, чтобы он помог. Все равно помощь какая-то чувствуешь рядом человека, нет такого ощущения, что он ушел, и это на совсем на нет такого. Каждое воскресенье по великим праздникам в сербском храме совершается божественная литургия. Преемник отца Иоанна и Иереи Валерий служат Господу, исповедуют верующих, читает проповеди. Сыновья отца Иоанна Алексей и Иоанн, пана Старший несет два серьезных послушания, читает апостол на литургиях и звонит колокола, чтобы созвать людей на службу и украсть богослужение. Отец он всю жизнь помогал и служил людям. Открытый, добрый, внимательный, выслушает, поможет в любое время, хоть три часа ночи. Он всегда переживал за всех, всегда за всех беспокоился. К каждой проблеме относился как к собственной. Теперь батюшка молится о нас у престола Господня. А в семье отца Иоанна остались неразрешенные вопросы. Сыновья учатся, а матушка Виктория восстанавливается после перенесенной операции. Мы обращаемся ко всем вам за молитвенной и материальной помощью в семье отца Иоанна.